всем привет верность тв снова пытается сделать ролик и сегодня я хочу рассказать вам о нашем новом пациенте который выздоровел это черкиров к сожалению у нас не всегда есть время снять ролики о тех кто нам поступил ну кто к нам поступил они выздоровели уже нашли свой дом и не хватает на это все время вот сейчас пока мы снимаем этот ролик должны буквально вот в течение получаса, может быть, чуть больше провести тоже переломыша. Они многие выздоравливают, находят свой дом или выходят на территорию приюта, продолжают жить на территории приюта. Но вы об этом не знаете, потому что нет времени. Вот и вернемся к Черкирову. Черкиров, привет. Вопрос в чем? Он уже давно выздоровел? Вот. и сегодня врач приедет будет снимать ему вот эти вот спицы это уже их пора снимать потому что там как бы э, уже эту, думаю все срослось Сделать рентген и все но он уже ходит а раз он ходит значит там все в порядке уже и вот мы э, никак не можем заставить его ходить мы подозреваем что он прекрасно передвигается но он симулирует и делает вид, что он больной. Да, Черкиров? Черкиров. Так, хорош, симулировать. Хорош, я тебе сказал. И у меня возникла идея одна. Да, лапа, конечно, у него здесь ну, есть под распухши, Но Не то, что подраспухша, а выделение сукровицы идут. Поэтому пора уже снимать, чтобы все заросло и все было хорошо. И вот какая у меня родилась идея. Если он не хочет вставать, мы сейчас попытаемся разложить кусочки колбасы. То есть, сняли вот этот капюшон, ему более комфортно все это дело будет. Так? Я сейчас займусь раскладкой колбасы. Так. Что производится-то? А, я должен прорекламировать Останкина. Останкино. Вот. потому что Останкино нам постоянно помогает и сейчас я буду раскладывать вот эту колбаску черкиров сейчас такую лесенку сделаю из колбасы и сейчас будем заманивать его вот так сейчас затравим колбаской Ошибочка вышла. Сюжет не получится. То есть, ему, интерес, ему больше интересно сейчас лапа, которую он не видел целый месяц, потому что капюшон ему мешал. Не, Сань, ну так он не встанет вообще. Подальше, подальше отложи ее. Давай, давай, Чергира, вставай. О, о, о, о, о, о, о, о. Он встает на лапу, Саня О, все, лапа ходит. И на колбасу <с Черкиров. <с Во, пошли, на. на, на, на. Сегодня э, приедет врач, снимет его спицы, ну, которые скрепляли кость, и Черкиров... С завтрашнего утра переселяется на общий двор И будет уже вместе с остальными собаками Голливудить На общем дворе Да, Черкиров? Все Хорош симулирует И симулянт Ну вот, мы и сняли аппарат внешней фиксации, остались несколько ранок после удаление спиц. В учения 4-5 дней они заживут, поставим антивлетчик, лапа заложила, зафиксирована, ничего у нас не болтается. Вот, соответственно, все идет по плану, как песня Егора Летова. На этом все